Всем привет, привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Хочу сказать следующее. Поскольку я записываю все свои расклады на телефон, иногда у меня может быть сбой со звуком. Это не имеет отношения к микрофону. Микрофон у меня есть. Вот, а это как, каким-то образом влияет на гнездо, где э, входит микрофон в телефон. Поэтому, если бывают э, сбои со звуком, имейте в виду, что вам просто нужно будет одеть наушники. Вот. Я заранее, кстати, никак не могу это при при предусмотреть. Почему? Потому что я не знаю, как поведет себя а, мой телефон в тот, в тот момент. Просто я уже замечала, раза 3-4 такое происходит. Вот. А я это смогу только увидеть, когда уже запись готова, и я потом начинаю ее монтировать, пересматривать, я вижу, что звука нет. Мне просто очень жалко удалять ролики, потому что ну, у них может быть очень много информации, плюс ко всему это труд, чтобы потом заново не перезаписывать. Потом мне как будто бы, знаете, еще неинтересно перезаписывать. Почему? Потому что информация-то она уже передана, да, и а что уже потом передавать. Поэтому, если вдруг будет иногда сбой со звуком, одевайте наушники. Вот, ну а я заранее извиняюсь за неудобство. Пока я не могу разобраться, в чем причина, и как-то вот, чтобы обратиться куда-то в какую-то службу, чтобы мне что-то исправили. Почему? Потому что это бывает не каждый раз. И, в общем, я а, а, объяснила, да. А, сегодня у нас будет расклад на те, тему дороги, которой нет, да. Я люблю абстракции, и вот а, этот а, а, расклад будет как раз-таки абстрактный но и в то же время очень-очень очень конкретный. А я выбрала две позиции, голубой и красненький камешек. Сегодня у нас будет всего лишь две позиции. Надеюсь, этот расклад вам понравится. Где-нибудь вот здесь я выложу подсказку на аналогичный расклад. Я посмотрела, и оказывается, уже делала абстракцию. Doch. Вот, Может быть, там тоже услышите какую-то дополнительную информацию для себя. И напоминаю, что предстоящие выходные, я буду проводить снова блиц-консультации. То есть они мне нравятся. Они, мечевно, напоминают пятничные акции, которые я делала в начале своей карьеры торолога, да, когда мне необходимо было набраться опыта. Вот что-то здесь такое аналогичное идет, и мне очень нравится. Я благодарю всех, кто приходит на на эти БЛИЦ консультации. Почему? Потому что мне, то есть за что я благодарю, за то, что люди пишут свои истории, вот, прежде чем я делаю расклад, для того, чтобы меня ввести в курс дела. И мне, мне очень нравится, да, знакомиться с историями людей. Не знаю почему, вот. Ну, в общем, <толкное> приходите. А мы с вами приступаем. Надеюсь, вы определились. Итак, позиция номер один. Голубенький камешек. Первая позиция. Голубенький камешек. Смотрим, куда вы хотите прийти. Первый вопрос сразу конкретный. Куда? Куда вы хотите прийти? Отшельник. Что вы там забыли? Хочется сказать... Куда вы хотите прийти? Вы хотите прийти к каким-то ответам, да, то есть что-то вы ищете, хотите ясности, четкости, определенности и конкретного ответа на свой какой-то вопрос. Ну, а если смотреть более обширно, да, то, возможно, к какому-то философскому подходу жизни, да, возможно, кто-то стремится к некой такой мудрости, да, понимания жизни более масштабных объемов и относиться как-то, вот, знаете, вот к жизни именно с точки зрения уже бывалого, умелого какого-то человека, да, вот действительно некого философа, то есть достаточно легко, но и при этом вникать в суть проблемы, да, видеть глубь, понимать корень, причину происходящего. Ну а если в контексте данного момента, да, то здесь какой-то ответ вы ищете. Я сразу можно уточнить, что ответ вы ищете, наверное, вам тоже. По поводу каких-то начинаний, то ли как, как это новое должно произойти, либо как получить какой-то шанс, новую возможность, либо как развивать что-то по-новому, заново в новом направлении, либо как преодолеть какую-то свою неуверенность да, в чем-то, вот именно в каких-то новых о, начинаниях. А откуда вы идете? Откуда вы идете? Да? Вы идете от благоразумия, да? то есть как раз-таки... Идете вы из той точки, когда присутствует какая-то развилка. Присутствует развилка, и вам важно определиться, пойду ли я, хоть сказать, к умным, либо к красивым, пойду ли я путем благодетелей, доброты и света, чего-то такого возвышенного, правильно верного либо я пойду более земным, приземленным путем, то есть забью на всю эту правильность ваша, на всю эту белую пушистость и буду жить в свое удовольствие. То есть, например, если вы определяетесь, не знаю, взаимоотношения с каким-то человеком, как себя вести. У вас есть две линии стратегии. Одна линия по совести, правильно, так как нужно, а другая в свое удовольствие. Да то есть да какая мне разница, что ты там обидишься, не обидишься, либо как ты там себя поведешь. Главное, чтобы не было хорошо. Вот здесь вот что-то такое. Да? Ну, то есть одно что-то такое возвышенное, а другое вот прям конкретное, земное, понятное. Либо одно имеет отношение к миру, идеи, фантазии, да, что-то там, вы о чем-то мечтаете, а, другое вот именно конкретное, осязаемое, а, измеримое вот в моменте а, здесь и сейчас. Вот оттуда вы идете, поэтому вы хотите прийти к ответу, да, к тому, чтобы найти ответ на этот вопрос. Почему вы до сих пор не там? Почему вы до сих пор не нашли ответ? «Семерка педаклей». Здесь, знаете, здесь ощущение того, что вы как будто бы э, ожидаете заслугу каких-то своих результатов результат своих трудов, да, вы пока э, как будто бы не видите этого результата, то есть во что-то вы вкладывались, и где-то как-то очень долго работали, такое ощущение, что э, ожидаете, что это кто-то признает, что это кто-то увидит, но не кто-то, а какой-то, видимо, конкретный человек, который вас интересует, либо какая-то ситуация, вот, и э, что признают, признают то, что вы много вкладывали в это, вы много работали над этим. Здесь как будто бы вот идет обесценивание этого труда. Поэтому, почему вы еще не там? Потому что, ну, во-первых, вы еще не дошли до конца. Да? Вы находитесь всего лишь в семерке. Есть еще как минимум три пути, три, три этапа, так скажем. Не пути, а три этапа, которые привели бы вас к завершению, но к результату. Но здесь вы именно сейчас, вот семерка педакли, она и приводит нас к некой такой развилке, когда я уже, не знаю, вроде бы большую часть своего пути я прошел, но результата почему-то я не вижу. И вот здесь вот вы сталкиваетесь с таким ощущением, что как будто бы вот несу какой-то чемодан без ручки. Вроде бы и, и, и, и выбросить жалко. Чемодан-то есть, и он наполнен. Но, с другой стороны, неудобно его тащить, ручки нет. И что делать, да? Вот, э, вот это развилка, да, вот это вот первичное, как у вас было по, э, э, боже мой, по добродетели, да, по благорассудству, вот э, как оно пошло, вот какое-то такое раздвоение, какая-то двойная параллель, так она и проистекает, продолжается в этом направлении идти. Давайте еще уточним, почему вы еще, еще не там. Ну, пашкупка, потому что, потому что, потому, потому что с одной стороны здесь как будто бы детская какая-то позиция, да, может быть, кто-то здесь ну, как-то вот слишком ранимый, слишком близко к сердцу все принимает, и поэтому вот как-то не может определиться, да? то есть здесь эмоциональный какой-то фон, вот он как будто бы мешает в поднятии ситуации, в прояснении этой ситуации. У кого-то, возможно, в прямом смысле причиной является некий такой ребенок, причем ребенок, это может быть не только ваш, а это вы можете быть этим ребенком, либо если это касается какого-то человека, да, то вот человек какой-то такой, хочется сказать, ни рыбы, ни мясо а просто человек, вот он как будто бы не то, что он в неопределенности находится, он как рыба. Он как рыба такой вот скользкий, его э, поймать и как-то вот конкретизировать э, что-то сложно, То есть вот, о, о, это его образ жизни такой. Здесь его поменять никак невозможно, вам нужно подстроиться. Здесь вы, наверное, очень такой конкретный человек, и подстроиться вот под этого водного такого человека вам достаточно сложно. А вы хотите кон конкретики. И вот здесь, скорее всего, такая ситуация, что а как, же, а как же быть? Да? То есть подстроить его под себя я не могу, потому что ну, надо принять, он такой вот человек, он не будет меняться, а я хочу, допустим, быть с ним. А с другой стороны, и себя-то ломать не очень-то хочется. Вот как быть, да, вот в этой ситуации. Вот здесь что-то такое может быть. Вот. Э -э, то есть, здесь еще, вот как будто бы какой-то начальный этап, да, почему вы еще не там? Потому что здесь какой-то вот начальный этап, либо это связано как-то с эмоцией, с вашей чувствительностью, с тонкой натурой, романтизмом. Вот. Э -э, либо это связано с детьми. То есть, здесь много вариантов. Так, а зачем вам вообще туда надо? Зачем вам туда надо прийти к этим ответам? Шестерка кубков, потому что хочу, потому что нравится, потому что приятно, потому что, возможно, долгое время, да, то есть шестерка кубков, она говорит о прошлом, да, потому что, не знаю, в прошлом было там хорошо как-то. Так, зачем? Зачем вам туда надо? Ну, потому что рыцарь мечей. Я поставил цель, да мне туда надо. А, Причем, знаете, такое ощущение, что... А, я, я, же, я же принял решение, что мне туда надо. Что я теперь с пути буду сходить? Нет. Вот я пока не добьюсь, знаете. Вот, э, как человек в некой, э, в некой степени зашоренный. да, То есть я не хочу ничего, э, потому что я привык быть победителем. А это как будто бы добыча у меня... Ну, не получается. Я свой зуб сломал э, в нее, да, поэтому не, не получается ее достичь, как-то получить. Вот, вот, и чем больше она убегает, да, то есть тем, чем больше вы ее не получаете, тем больше вы ее хотите. Здесь, скорее всего, уже идет даже не как самоцель, который вы себе поставили, а именно процесс, то есть, а почему у меня не получилось, да, то есть, какой-то вот, как будто бы цепляет немножко за ваше эго, то есть, оно начинает будораж, что, что за дело, почему не так, как я хочу, почему я этим управлять не могу, улыбаюсь, и одновременно, вспоминая, как мне писал Александр Невский в комментариях, Леня, где ваша улыбка, Александр, вот она моя улыбка, все зависит от расклада, я просто вижу здесь этого человека, да, знаете, вот именно вас, это нет-нет, убегает, вот ты гадина, я тебя поймаю, вот что-то здесь такое идет, а зачем вам туда надо, да потому что это а, ваше, ваше планирование, это расширение, потому что здесь уже, знаете, что-то было вложено, то есть это даже может быть какой-то проект, да, когда вы вложили очень много сил, очень много ресурсов и знаете, когда вкладываешься, вкладываешься точно так же, как и в отношениях, да? как говорят, когда мужчина вкладывается в женщину, он же ее просто так не отпустит. Да? Вот, потому что здесь вопрос ценности. Не самого человека, а своих, своих, своей энергии, своих ресурсов. Это ценно. Так, хорошо. Что же вам делать? Да? Что же вам делать? Колесо фортуны. Ну, опять-таки, двоякие ответственности, начали с двойственности, двоякий ответ С одной ну, стороны колесо фортуны говорит о том, что нужно взять ответственность, да, встать в центр этого круга, чтобы вас не монтало под центрифугией, вы не страдали головокружением, либо морской болезнью. И быть как-то, вот, знаете, центрированным, на, возможно, на себе, даже не на цели, а на себе. То есть, здесь нужно перестать волноваться, перестать как-то беспокоиться, на этот счет. А жить, вот, хочется сказать: когда я поставил какую-то цель, и просто двигайтесь в этом направлении. То есть здесь эмоционировать нельзя, вот о чем речь. Да? То есть нельзя здесь как-то переживать. Почему? Потому что смысл переживать, если вы знаете, что жизнь циклична. Да, сейчас одна полоса, потом будет другая полоса. С одной стороны, по колесу фортуны вам это не нравится, потому что а, эта ситуация уже повторялась не единожды. Возможно, это какой-то ваш сценарий такой, да, повторяющийся в какой-то сфере. Да, либо здесь какая-то ваша программа в голове, которая вот периодически повторяется. А, и это может не нравиться. А с другой стороны, просто надо опять-таки философски подойти к этому вопросу и увидеть, что, ну, окей, если есть повторы, есть взлеты и падения, то... Здесь, знаете, так интересно, вот в этой колоде Терваулаты, да, колесо Фортуны, кстати, у меня есть обзор на эту колоду в разделе плейлистов, обзор моих колод, можете посмотреть. Это колесо Фортуны изображено следующим образом. Значит, колесо и восходящее идет, значит, женщина, которая здесь колесо, индийское колесо изображено, которая находится, сложила свои руки в позе молитвы, да, то есть о чем-то молится, просит. И колесо ей это дает. Да, то есть она молилась, просила, и она идет на, э, к, к пику, да, к возвышению, к получению того, что она хочет. А с другой стороны колесо падает. И там, где колесо э, падает, то есть заворачивается по нисходящей, а там, значит, изображен э, э, царь Мидас, я не знаю, как по-русски, а, это тот э, золока, э, золо, золотая рука мида, да, или как-то правильно. Вот, э, про этого царя речь идет, да. <laughs> То есть тот, который пожелал, э, чтобы к чему бы я не прикоснулся, да, все становилось золотом. Но, видимо, не совсем правильно пожелал, и это стало его проклятием. Так вот, здесь э, э, имейте в виду, да. В каждой шутке есть доля истины. Имейте в виду, чтобы вот это вот ваше желание, то, чего вы хотите, да, может быть, стоит расслабиться немножечко и отпустить это. Если оно уйдет, ну и слава богу, значит, оно вам не совсем нужно, потому что есть вариант, что вот эта вот ваша зашоренность по рыцарю меч, мечей может привести к тому, что вот то желаемое, что вы хотите, вы его получите, он станет для вас проклятием. И тогда вы будете думать о том, что нафига оно мне нужно было, да. То есть, что делать? Хочется сказать, подумайте. Это один вариант. А второй вариант, как раз-таки очень схожий с тем, что я сказала чуть ранее, это довериться, да? довериться судьбе, довериться фортуне, удаче. И если это прописано в вашей жизни, оно обязательно случится. В любом случае, как бы, что бы вы ни делали, да, по колесу фортуны, что вам нужно сделать. Сейчас просто расслабиться. Расслабиться и довериться. Время пройдет, потому что здесь еще может быть такой вариант, что еще не время иметь то, что вы а, хотите. Ну, один великий аркан другим дополняет. Аркан умеренности. Э, смирите. Э, смирите свой э, пыл, да. Найдите золотую середину в своем собственном желании да то что вы э, хотите идите м, мелкими шагами спокойно размеренно и я бы сказала даже паркану умеренности здесь идет э, даже не, не борьба, а здесь идет соединение двух сил, пассивный и активный. То есть преображение должно произойти первично внутри вас. То есть если вы хотите, да, здесь сразу подсказка, что вам нужно сделать. Первое успокоиться, а второе проработать э, те преграды, те барьеры, которые стоят на вашем внешнем пути, внутри себя. То есть увидеть, что именно вам мешает получить вот этот вот ответ, да, что стоит преградой. Найти это внутри себя и проработать это внутри себя, чего бы это ни касалось. И потом колесо закрутится. То есть здесь вот как будто бы вы можете влиять на внешний мир через себя. Если что-то у вас нет, значит внутри вас есть преграда. Значит где-то внутри себя вы не разрешаете иметь то, что вы хотите. Вы слышите меня. Вы не разрешаете себе иметь то, что вы хотите. Так, так как вам сделать, да, ну в принципе я уже сказала, да, как вам сделать вот то, что я озвучила в плане, что вам делать, как вам успокоиться, либо как вам найти проработать что-то внутри себя тройка кубков смените свое настроение напрямую да успокойтесь как можно успокоиться переключитесь на что-то радостное займитесь тем что вас наполняет общайтесь с людьми которые вас наполняют идеи книги музыка все после чего взаимодействие с этим вы чувствуете себя драйвово, кайфово в хорошем настроении вот это вот поможет вам переключиться я конкретно не могу сказать потому что у каждого ведь это свое да? кто-то может просто пойти в какую-нибудь кафешку выпить чашку горячего шоколада и кайфовать от жизни а кто-то может пройти подождем босиком и попрыгать положим как маленький ребенок у него уже хорошее настроение да? У каждого свое. А кому-то просто нужно поплакаться в подушку, и потом... а потом хорошо в душе. да, ну, В душе хорошо. То есть здесь у каждого свое. Но однозначно надо поднять свои вибрации. Вот что вам нужно сделать? Поднять свои вибрации. Вот здесь вот как будто бы тройка кубов, она сразу соединяет вот эти два аркана. С одной стороны у нас идет колесо фортуны, как успокоиться, а с другой стороны аркан умеренности. Как проработать преграды внешние через себя, поднимая свои вибрации. Как поднять? Через поднятие своего настроения. Вот как-то так, как-то так, быстро, да, как-то я сказала первую позицию. Вот я вам тройка кубков перекрою. Такая абстракция была очень интересная. И мы с вами переходим к позиции номер два к красненькому камешку. Двоечки, здравствуйте! Сегодня мы поработаем нашу с вами абстракцию. Напоминаю, что впереди грядут э, выходные, а значит Блиц-консультация. Э, я жду вас на этих Блиц-консультациях. Информация будет написана в разделе сообщества. Загляните туда, пожалуйста, и почитайте пост. Все станет понятно, что и, и, и как. Ну и если вы еще не подписаны на мой второй канал, ссылка на него в описании, в, ниже под видео. Смотрим Куда вы хотите прийти? Внимание, я не задаю вопрос, откуда вы уходите. Я задаю вопрос на цель, конкретно на ориентир. Куда вы хотите прийти? Сразу. Куда я хочу прийти? Семерка кубков. Здесь что-то вы фантазируете, мечтаете. Как-то хотите, знаете... Первая позиция тоже была связана э, с ответом на вопрос. А здесь как будто бы выбор. Ну, то есть косвенно очень э, созвучная позиция. А, куда куда вы хотите прийти? А, стойкость. И, знаете, здесь как будто бы хотите определиться. Хотите определиться. Уже как-то свои страхи смирить научиться управлять собой здесь какой-то внутренний ваш найти опору как-то внутри себя семерка кубков о чем нам говорит она говорит о том что есть разные желания да и в чем сложности здесь выбора как и в любом выборе сложность заключается в последующей скорее всего в ответственности да, за последующие действия То есть, почему человек не выбирает почему иногда нам сложно что-то выбрать потому что мы осознаем что в дальнейшем нам нужно будет что-то сделать. То есть за принятие того или иного решения нам придется нести ответственность. А вот эта вот ответственность порой мы ее не хотим нести. Да? То есть, например, мы приняли какое-то решение, а потом нам надо что-то поменять в себе. Вот это вот поменять, то есть последствия. Мы не любим последствий. Мы любим плюшки, но не любим последствия, которые с ними связаны. И вот здесь вот семерка кубка говорит, что вроде бы и это хорошо, и то хорошо. Но есть что-то внутри вас, как некий восьмой кубок где вы можете выбрать что-то одно из этих семи грехов чудес вот, но при этом внутри себя есть чувствуете вот это вот некое восьмое желание что возможно есть что-то лучше то что вот мое. Но только пока здесь вот именно среди этих семи кубков я не вижу я не знаю четко, что это, но внутри есть какой-то внутренний голос, который мне говорит, что да, оно есть, но я пока этого не вижу. И вот здесь вот у вас есть как будто бы какое-то желание такое, быть стойким в своем собственном выборе. Я могу предположить, исходя из этих двух карт, что вот вы очень быстро меняете принятое ваше решение. То есть я вроде бы хочу это, а потом через какое-то время, когда я это получаю, я понимаю, что вот что-то мне оно не нравится. И вот вам от этого некомфортно, потому что вы как будто бы себе не позволяете менять коней на переправе, то есть у вас, возможно, есть такое убеждение, что, ну, если выбрал, определился, то окей, надо, значит, вот если я выбрал себе партнера, значит, до конца дней я буду только с ним, да, то есть, как будто бы у меня нет права что-то изменить. Вот здесь какой-то такой момент, либо есть ситуация, что вот вы видите, что что-то внутри вас очень сильно рушится, и вы как будто бы вы не, держит, не, не держитесь за это, а вы поддерживаете да, то, что разрушается. Что-то внутри вас, возможно, разрушается. А... А... Моя собака, блядь, пошла. Что-то внутри вас разрушается, и а... вы как будто бы сдерживаете э, вот эти вот э, руины, которые остались. И это разрушение, оно как-то связано вот э, с вашими э, страхами, возможно, с бесконечной какой-то внутренней борьбы, борьбой. Поэтому куда я хочу прийти? Давайте еще раз прошу, куда вы хотите прийти? К десятке пендаклей, да? Вот я же говорю, какой-то стабильности. Какому-то постоянству, причем изобилию, к созданию какой-то своей системы ценностей. Да, вот, чтобы она уже была. Знаете, вот в этот момент: да, да успокойся ты уже, да, определись уже и успокойся. Либо бывает так, когда по молодости, особенно, ну об этом известно, да, мужскому населению. То есть, да уже нагулялся, да, гуляешь туда-сюда, нагулялся уже все. Теперь я уже готов создать семью. Вот здесь вот что-то такое аналогично. То есть, я как будто бы уже все попробовала. Вот то сейчас я хочу уже что-то спокойное. Либо я там учился там для родителей, для общества еще, а сейчас я хочу научиться вот что-то для себя. То есть, я собрал все эти корочки, все эти дипломы. Сейчас хочу что-то сделать для себя, для своей души. Вот э, что-то здесь такое. Поэтому ощущение, что вот тот выбор, которые, те возможности, которые у вас есть, они как будто бы вот, они хорошие, но вы как будто ждете какой-то другой шанс, вот какой-то восьмой кубок, который, после которого вы возьмете, загоритесь и сорветесь и побежите на реализацию, вот туда, куда-то вы хотите прийти. Откуда? Откуда я иду, да, откуда я родом, откуда я иду? А вы идете как раз-таки от туза, Пендакли, да, от какого-то шанса, от какой-то новой возможности, от какого-то предложения, какие-то двери вам открылись, какие-то горизонты вам открылись. Возможно, появилась вот эта вот какая-то новая ценность, вот этот восьмой кубок, о котором я говорила, да. И, и здесь, возможно, исходя из этого, получается, куда я хочу прийти, да, я хочу быть уверена в том, что вот этот вот шанс, который вне семи кубков, он действительно даст мне то, что я хочу. Здесь вы как будто бы ищете гарантии, да, чтобы не ошибиться. Почему вообще вы еще не там? Потому что десятка мечей, потому что убит поэт. Убит поэт. Убит поэт потому что двери закрылись, что-то завершилось, а новое, видимо, еще не открылось, потому что хотите выстроить по тройке пентаклей что-то, что-то действительно хорошее и стоящее, вот в этом вопрос, да, не хочу уже ошибаться, вот то, что я уже говорила, да, здесь закрываетесь, закрываетесь от чего? <с mixed> и аркан силы, от внутренней какой-то борьбы, да, как будто бы вот этот бесконечный конфликт внутри вас, да, с одной стороны страсти кипят, и я как-то вот на инстинкт хочу это сделать, а с другой стороны я понимаю, что, я не знаю, там возраст, статус, какое-то положение, что-то не уже как будто такого. А, ну, уже не Камифлео, то есть, ну, мне не подходит, не мое, уже так поступать нельзя. Вот это вот внутренняя борьба, внутреннее какое-то а, раздрай, беспокойство не дает вам а, э, возможности успокоиться, угомониться, угомонисти уже, да. А зачем? Зачем вам туда? Как зачем? Шестерка педаклей. Вы только достигли какого-то вот финансового своего удовлетворения. Я не могу сказать, что это пик, потому что все-таки шестерка. Но вы только вышли из пятерки педакли, из какого-то кризиса, да, и пришли в шестерку, начали как-то взаимодействовать. У вас уже есть опыт, кризисные ситуации, как из нее выходить? И поскольку вы уже вышли из этого кризиса, конечно же, Туз нам здесь про это говорит, да, какой-то шанс. Но я хочу туда, я хочу жить лучше, я хочу как-то взаимодействовать. Здесь человек, который как будто бы вкусил, попробовал что-то такое вот очень вкусное, манящее. Ну, вот вы шестерки педакли, а хотите прийти к десятке педакли какому-то своему э, логическому завершению и одновременно э, новому этапу, новому уровню. Новому уровню, качеству. Еще зачем вам туда надо? Король мечей. Потому что я принял такое решение, не спрашивая меня, Элени, почему и для чего. Я король мечей, я, я власть и царь, да? И Бог, я так решил, я так хочу. Ну хорошо, приняли так приняли. А, что вам делать? Окей, приняли решение, что вам делать? Как вам попасть в эту десятку педакли, в эту стойкость? Да? Как быть стойким в своих а, идеях, а, в своих эмоциях и в действиях? Как вам быть стойким? А, королева Педакли говорит о преданности. Будьте преданы, преданы своему собственному решению. Приняли решение? Окей, ну король мечей, у него же какой подвох есть, да, я стойкий, я уверенный. Но вот вдруг появился еще один какой-то шанс, и я понял, что это тоже мое. И снова понеслась, и мне туда надо. А потом вот я вот, как то пчелка, мне же надо вот все это опылить. Мне же вот, вот мне же... Я вспоминаю, э -э -э в, по молодости мои родители... На Сашкенте выращивали э, хлопок вот, и э, отправляли э, летом, по-моему, если я не ошибаюсь, либо осенью. В общем, что-то такое. Отправляли э, студентов, учеников старших классов на то, чтобы собирать хлопок. И вот моя мама рассказывала о том, что давали им, значит, мешки, куда они этот хлопок должны были собрать, и грядки, да, или ряд, как это правильно сказать, не знаю, допустим, вот здесь вот это вот ты собираешь, да, то есть вот на своем пути идешь и собираешь, а да, вот второй ряд, либо грядка для кого-то, и вот так вот всех вот выстраивали перед полем, да, и вот каждый идет, ну, как комбайн, условно говоря, это укороченная работа потому что весь э, хлопок собирал, э, как это называется, там, комбайн, а вот то, что оставало все-таки, потом это надо было руками собрать. Так к чему я? Тогда, к тому, что э, в то время моя мама э, познакомилась с моим отцом, Вот э, они учились э, в вечерней э, школе, и... Э, а мой папа, он только приехал из-за границы, ну, то есть он нерожденный не в России, вот, и, э, и он не понимал вот эту логику, то есть, ну, зачем идти одной грядкой? Вот ему дали мешок, и он отсюда возьмет, оттуда. Где увидел, и вот он вот так вот это бегал отсюда, туда-сюда. Вот, пока все проходят, он уже все поле э, собрал отовсюду понемножку, да, вот прям как раз-таки как колесничий, колесничий так работает. Так вот, сейчас я улыбаюсь про по, по вашего короля мечей, потому что мне это очень-очень напомнило, да, вот этот вот момент, то есть, а где логика, зачем мне, что же я, машина, что ли, зачем мне идти по прямой, да? Я вот так вот зигзагообразный. то есть там увидел, здесь сорвала, там сорвала, тут собрал, там собрал, и глядишь, я уже ну, свою норму сделала, а вы идите вот так, как вам сказали, вот здесь вот что-то такое. То есть, да, я вроде бы по королю мечей, я приняла решение, да, что вот мне туда надо, но... Зараза, вышли новые какие-то возможности, они такие манки, и вот здесь вот этот вот, аркан силы, да? То есть логика, я понимаю, что я же уже определился, я уже же все просчитал, все варианты уже подстраховался и соломинку подложил, и подушкой матрас. Вот. Но в процессе-то лев-то проснулся, инстинкты проснулись, желания проснулись, и я это хочу. И вот это вот бесконечная такая борьба, и как не могу угомониться. И поэтому решение вам говорится, что вам делать? Будьте по королеве Пендакли, будьте преданы, будьте преданы своему решению, идите за тем решением, которое вы изначально приняли. Будьте стабильны, вам стабильности не хватает. То есть вам как будто бы, да, знаете, с одной стороны не хватает... Вот два аркана в этой колоде альтернатива, да, то есть аркан силы традиционно и его альтернатива, как благодетель, это стойкость. Вот здесь будьте стойкими в своем выборе, да, постоянстве. Вроде бы вот вы земные, вы идете по энергиям, да, такие достаточно земные, стабильные люди, которые вот как бы так сказать, есть внутри вас некая такая структура, да, стержень, но с другой стороны, вы у меня идете такие вот достаточно огненные люди, да, то есть вот как пламя, пожар прыгает туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, и вот эти вот прыжки, они вам не, не совсем помогают, да, то есть с одной стороны, да, я хочу финансов, да, я хочу, я знаю, что троечка меня любит деньги, это классно, это здорово, это прекрасно, и хотите наслаждаться, но э, вам как будто бы не хватает вот этой вот постоянство, не хватает э, стабильности, какой-то вот долгосрочности. Вы очень быстро бросаете то, что вы начинаете. Почему? Потому что вот вам как будто бы не хватает терпения. Вот то терпение, которое у меня было по первой позиции, да, у единичек, вот вам, у вас этого э, терпения как будто бы не хватает. Вы хотите все очень быстро очень быстро, и при этом ну, не, не получаете результатов, потому что вы очень быстро отказываетесь от этого. Вот здесь вот вам говорят, не надо отказываться, нужно быть верным, преданным и стабильным. По королеве Педакли что она делает? Она не просто сохраняет тот финансовый как сказать, капитал, который ей влучают, а у нее есть такое свойство, она умеет его приумножать. То есть это э, тот архетип, э, который приумножает те блага, которые имеет. Идет здесь некое такое расширение. То есть ты даешь ей 3, она изучает, где куда можно вложить и возвращает себе 6. То есть два раза больше, а то и в 3. Почему? Потому что она понимает, во что нужно, что вложить, как приумножить то, что. То есть она не только сохраняет, она еще и приумножает. Вот здесь вот про это. Что еще вам нужно сделать? Король Кубков. Хорошо, это о чем? Аркан мира. Аркан мира. такое ощущение, что вот вам как будто бы не нужно как-то вот переживать, тревожиться, да, вам не надо сдерживать тот поток, который к вам идет сейчас, не в плане, что его самого не надо сдерживать, а здесь как будто бы, знаете, идет какое-то расширение у вас, и а из-за того, что вы привыкли все контролировать, вы как будто бы не успеваете сейчас за контролем, он, вы его теряете, он уходит из ваших рук, и вы по этому поводу очень сильно беспокоитесь, вам не надо беспокоиться. Вам как будто бы не нужно контролировать, вам нужно наблюдать. Потому что когда вы контролируете, вы включены в процесс. И пока вы в этом процессе, то есть как пельмень, который варится в кастрюле, он не понимает, что его съедят. Но стоит пельменю прийти в позицию шеф-повара, который смотрит свыше, да, то есть он четко понимает, что сейчас меня сварит, да, поэтому хоть наслаждайся, ты находишься в горячем закузе. Вот здесь что-то такое. Вам нужно не включаться в процесс, потому что это вот вас как-то тревожит находиться в позиции наблюдателя за тем, что происходит. Отпустить контроль и просто наблюдать. И если понадобности ну то есть если вы увидите, что есть некая такая необходимость действовать, только тогда вы действуете. Но вы это поймете из позиции наблюдателя. А если вы уже действуете, то вы не поймете, ну то есть пропустите тот момент, когда надо действовать. Вот здесь об этом. Как вам сделать... Вот то, что я сказала, да, вот то, что вот быть стабильным и быть преданным. То есть как, как вам этого достичь? Королева э, жезлов, четверка кубков, шестерка мечей. Знаете, здесь вот вы наметили себе вот этот вот путь, к которому вы хотите прийти. Я... И вот вам по четверке у кубков здесь говорится о том, что находитесь в своей какой-то эмоциональной э, зоне комфорта. Именно эмоциональной зоне комфорта. Это не значит, что вот вы э, как-то бездействуете, а это значит, что все, что вы делаете, для вас это комфортно. То есть убер, убирайте лишнюю вот эту э, тревогу. Тревогу. Делайте то, что вас. Э, от чего вы получаете удовольствие, да? от чего вы э, кайфуете. Да, о чем говорит четверка кубков? Перерождение. Это перерождение, это альтернатива аркану м -м, смерти. Вот здесь идет процесс перерождения. Оставьте то, что уже сгнило, и э, впустите что-то новое. То есть от того, что, знаете, какой-то вот переработанный продукт, отпустите его и посмотрите, что из него выйдет. Это как листья сейчас осенью опавшие превращаются в удобрение, когда они начинают э, гнить. Не надо оставлять вот этот, э, останавливать этот э, процесс гниения, это естественный процесс, то есть дать возможность этому произойти, потому что из этого что-то новое будет, потому что ничего не появляется из ниоткуда и ничего не уходит в никуда, а все есть э, процессы трансмутации, то есть перемены, перехода из одного в другое. Вот здесь вот вам для этого и дана четверка кубков, вот это вот, Эмоциональная, эмоциональный комфорт. То есть вам не надо переживать и волноваться, вам нужно находиться в этом эмоциональном комфорте, когда вам удобно, когда вы находитесь в позиции наблюдателя, и в этот момент будут происходить те перемены, которые должны, то есть вот что-то должно уйти, даже оно не уходит, оно отмирает. Оно отмирает и превращается во что-то другое. То есть яйцо разбилось, и из него выходит птенец. И вот вам не надо быть ни в позиции яйца и не в позиции птенца, а вам надо быть в позиции наблюдателя, смотреть за этим процессом. И когда вылупится птенец, тогда вы уже разберетесь. Хочется сказать, по ходу действия вы уже поймете, что вам нужно делать. Но важно не пропустить этот момент, когда птенец вылупляется из этого яйца. Вы можете это, это пропустить. Чтобы этого не было, будьте вот в четверке кубков, когда а, вам комфортно, то, там, где вы находитесь, не в плане физики, а в плане эмоций. да, Здесь вот эмоции как-то надо надо укротить это вот аркан силы в этом в этой колоде это геракл который сражается с немейским львом, да то есть вот лев здесь олицетворение именно наших страхов и инстинктов вот это вот эмоциональный эмоционального того фона а э, как его называется а человек Человек, здесь идет о, олицетворение э, нашего ну, супер-эго здесь получается. Да? Здесь идет речь про, про супер-эго. Про то, что, к чему вот этому вот идеальному вы стремитесь. И, то есть, с одной стороны, я этого хочу, а с другой стороны, я этого боюсь. И вот здесь вот вам надо вот эти вот страхи. Усмирить внутри себя. И поэтому вам позиция наблюдателя нужна. Ну, мне кажется, я уже достаточно объяснила здесь эту позицию. Вот такой был расклад для двоечек. Расклад для двоечек. Все у вас здесь будет хорошо. От вас зависит. Приходите на Блиц-консультации. А я пожелаю вам отличных выходных. Хорошего настроения. Кайфуйте. Получайте от удовольствия от жизни помните что второго дня как этот не будет учитесь проживать моменте здесь и сейчас на да? наслаждайтесь то что с вами происходит Получайте удовольствие обращайте на это все внимание и вот здесь вот да, здесь надо включаться здесь это все нужно проживать пропускать через себя и осознавать побольше вам осознание на этих выходных Осознание того, что с вами происходит, что вы делаете, почему вы делаете, почему вы поступаете так или, да, или иначе. И осознавайте то удовольствие, да, то, что с вами те чудеса, которые и преображения происходят внутри вас. И постоянно восхищаетесь, восхищайтесь собой. Вы самое прекрасное, самое идеальное существо из тех, которые могли бы родиться именно в вашем теле. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.